Привет, и сегодня у нас будет необычное видео на моем канале которого никогда не было Привет, Света Машина Все помашали привет, привет Привет, Света Макаре Я а кажется, скис скис салат. Привет, Света Макаре Мне кажется, Женя не Привет Салам Выделился, да? Ну и короче, сегодня у нас будет, как вы уже поняли, реакция на, на видео Это не, на да, недавно нашумевшее 2 августа видео <с Где <с пьяный, <с то ли выдвешник, то ли просто человек побил журналист. Сегодня мы будем смотреть и Реагировать, короче, будут реагировать данные школьники. Вот, раз, два, вот. И, конечно, Софика будет, да, себя реагировать. О, о, интересно, смотреть видео? интересно. Хочу, там. хочу, хочу, пигать. Ну, все, мы сейчас начинаем. Сейчас переключись на другую камеру. И мы посмотрим видео, как на него будут реагировать школьники и дошкольники, да? Я студент вообще, да. Это Я не школьник. школьник. Ты дошкольник? Да. Это да, школьник, да. Это. Ты дошкольник, да. Не сказал. Дошкольник. Дошкольник, да. да все, да, начинаем. Давай. Итак, мы переключились на видео. И да. все все вот большой толпой будем смотреть данное видео. Так, давай. давай. Ну действительно, отвечая на ваш вопрос, сразу скажу, никто кроме них так не отмечает свой праздник. Ну действительно, они-то элитные войска БДВ, их не зря так называют. Привет, первый, Поволочите, пожалуйста. Первые воздухи, и Да. со мной, блядь, так разговаривать. Мне даже, честно говоря, немножко стало. А у нас какие-то проблемы. мы вернемся к нашему не Будем надеяться, не надо. хорошо. не не и хорошо она сидит Да, Вот такой студия. вот скейт да, Это была реклама с офигенного скейта Что ты самокат? Просто мы руль сняли Да мы руль сняли Мы читеры короче, Мочитеры, это... короче. А, Честно а, говоря теперь, теперь это Честно говоря Молоток, ну, молоток а мы Который дурмали? мы бьем Ласки. данного человека На которого я показываю штатник Молоток мой меня? Итак, а, в принципе, мне спят. было обидно за журналиста, даже побили, да. это очень даже, да. ж, даже, немножко жалко его стало, потому что такой удар, да, такой удар. да, Потому что такой взяла, по ну, Давай, первый, да, такой удар. да, вот. да, да. да. Потому что да, такой удар. да, что да, Потому мне, мне, мне жалко тоже его было. Жалко. И что говорила эта журналистка либо? Она, она, она у нас, такая... нас где-то проблемы. Да, да. Проблемы. У все проблема. Проблемы-то не. У кого рука руках то Ты говори, давай. У меня все да. не понравилось. Мне все не понравилось. Почему не понравилось? Ну потому что вся, всякая хрень, ничего. Да? Давай, Ваня, тебе в руках. Вот, а да. Мне, если честно, тоже не понравилось. Из-за того, что ну жалко. Какой-то вообще дебил, мягко, мягко, мягко говоря. Мне тоже его жалко Да. Э. Как, Какой-то дебил взял, побил Ну, конечно, обычного он, он, он тоже побежал. Репортера, этот... а дальше. Дальше. Он тоже Цензура должен... одним словом. Да, он, он должен... Передай микрофон в а, Давай, Женя. Да. Же. А, говорю. А, сейчас. Ой. А, не падай. Это видео. <laughs> Это видео пример, как на организм есть алкоголь. Никогда не пейте алкоголь. Это была умная реакция. Да, и вот у нас последний участник ярик. Что я думаю, что. Говори нормальным голосом! И Это... погромче, потому что микрофон, он... Э... Это очень хорошее видео. Я вьяный, я взял. Но... Но... Никто не вьяный. Мне оно не понравилось. Да. Аргументы я не умею проводить. Дайте я. Итак, вы в этом, вы в этом видео увидели, как школьники реагируют на обычное... Пока! видео, да. Всем пока! пока. Дайте И мы пока. хотим проверить... Папа. Заодно, Папа. заодно мы проверили, какой словарный запас у данных... Класс. А мы а еще где где класс? Ну, класс. Про Это был такой небольшой yeah, yeah. запрос, как бы на it's проверку словарного запаса it's it's могут ли наши it's дети, it's молодежь it's uh, высказывать свое мнение на камеру. Подписывайтесь Ссылочки на канал. Ссылочки на каналы всех этих чувачков, что были, я оставлю в описании, потому что ж не просто люди, это же подрастающие юные блогеры, да. И как обычно ссылки... Даже у Софики есть Даже у Софики есть канал. Да, да, да, Даже у Софики есть канал. Да, софтушка Софика, единственная такая на Ютубе, поэтому можно. да. да. На Ваню оставлю я ссылку на его канал на Матвея. У него там одно видео посмотреть. Да. Да, ну Но и на всех остальных у кого есть а, и каналы. А, Уже не пока нету канала. А, и ну, Ярика, я река не знаю, что такое Вот У него тебе есть канал. А, я тебя все Это штатив, Софик. Нет, нельзя жевать. Ну, что? Что? что ты делаешь, зачем? Все, давайте. Так, спасибо, спасибо за просмотр. Всем до спасибо за просмотр. Если лайк поставил, спасибо. вообще молодец. Подписывайтесь на канал. Ты же готова, Да, я насочусь да. на подушку. Обязательно а подписывайтесь. Нет, нет, нет. Ставьте лайки и всем видосикам. И ко мне, Если да. ты подпишешься на меня, это будет и вообще ЗБС. Вообще, вообще огромное ЗБС. Говорить, что ты говоришь? Ну, ты говоришь. А ты а что на меня... меня гонишь, подожди. А а Дай ты... уже ты закончу. Все, всем школьник, пока. Это надо будет вырезать. Нет, да я не вырежу, это все это все будет в эфир. Так. Да не Весело будет. А, всё, а всем пока. Стреляй. Удачных вам просмотров, реакций, видео. Всем пока.